Перед тем, как стричь площадку, волос необходимо смочить и просушить, для того, чтобы он был торчащим. Конечно, хорошо, если волос идеально торчит, но в основном не у всех это так бывает. Обычно он так вот бывает торчащим, когда короткий. Но когда волос отрастает, то он сминается и начинает расти, бывает как попало. Поэтому перед тем, как начать стричь площадку, я его смачиваю и затем... Начинаю просушивать. Но заметьте, как я это делаю. Не сверху вниз, а снизу вверх. Так, чтобы бока волоса были приподняты. И стали как бы от висков торчать в стороны. И немножко вверх. И вверху я тоже так же дую от лица. Для того, чтобы волос немножко был зачесан как бы назад. То есть, когда человек долго не не стригется, наносит площадку и не расчесывается так, как чтобы площадка лежала, то волос обычно начинает у некоторых расти вперед, как бы слеживаться вперед. Но площадке волос должен быть торчащим, поэтому приходится его в данный момент как бы приподнимать феном, высушивать, чтобы он остался в таком положении. Стрижка площадка, конечно же, очень строгая стрижка, так как она такая вот квадратная сама по себе должна быть, и требует строгих линий. Она короткая. И поэтому сложно бывает сделать строгие линии. То есть сверху голова должна быть как бы очень плоская, ровная. И по бокам тоже вертикально должна, должна быть как бы срез такой получаться. Чтобы если человеку смотришь в лицо, то было видно, что у него как будто голова квадратная. Такой формы должна быть площадка. Ну, конечно, многие ее знают, но вот, к сожалению, не все парикмахеры даже могут ее постригать хорошо. Я это знаю из рассказов самих клиентов, которые у меня постригаются. Они бывают, ну, так и рассказывают, что мало очень людей, которые имеют, имеют в виду мало парикмахеров, которые действительно умеют ее хорошо постригать. Вот в данный момент я вам покажу, как это делается как это делаю я. Впоследствии вы можете применять этот наглядный пример в своей практике, чтобы стричь площадку. Это очень кропотливая стрижка. это Из всех стрижек это стрижка, которая на самом деле самая трудная. И я ее, например, постригаю дольше всех. Если обычную стрижку я могу сделать там, ну, от 8 до 15 минут по времени, то площадку где-то примерно от 30 минут до 40 и может быть даже до 45 минут. Требует, в зависимости еще от того, насколько... Какой бывает волос. Он бывает очень такой неукладистый, волнистый. Это усложняет задачу такую. Вот в данный момент я вот просушил волос. Уже как бы стал немножко зачесан как бы назад. И начинаю постригать. Итак, я использую девятку в, данном, в данной ситуации. И сперва середина висков и сзади вот, в основном это такая сторона, я выстригаю девяточкой. Впоследствии конечно низ должен будет край роста волос край должен будет быть где-то троечка можно его на ноль свести конечно но вот, чтобы был плавный переход от края к верху сперва стригу верхнюю часть этой половины головы мы видим, уже так вот вертикально немножко получается. И лишь потом я буду нижнюю часть головы постригать более мелкой насадкой, чтобы сделать плавный переход. Площадка коротковата, но бывает даже еще короче. Она требует еще более кропотливого труда, потому что приходится выстригать прям по миллиметрам. Как бы вот медленно все это, по чуть-чуть, по чуть-чуть, для того, чтобы не было лишних ступенек. Действительно от быть не должно. Не было лишних волн или бугров. Я уже говорил, что площадка требует строгих линий. Потом мы в конце увидим результат. Ну и по ходу мы сейчас с вами будем смотреть, как это делается. Как это делаю я. Ну как бы начинается как спортивная, но это не спортивная. Ну, вообще площадка от, относится к категории спортивных стрижек. Но из-за ее сложности она из салонов стоит намного дороже в нашем салоне она стоит по цене дороже любой другой стрижки когда стригу площадку не тороплюсь сразу стричь коротко хотя может быть будет очень коротко потому что вот из-за того что площадка требует строгих линий то лучше всего по чуть-чуть понемножечку, потому что если перебрать, то можно все испортить просто-напросто Мужчина в данный момент еще в области лба, немножко выше, где растут волосы, большой шрам. Это как бы так вот бросается в глаза. Но ну, вот это вот, когда я смотрю вертикально, вот как раз на этот шрам, туда вот здесь в камеру он бросается. Ну так, когда человек просто ходит, то люди когда смотрят на него, ну, может быть не очень сильно бросаются, ну что поделать где-то досталось. Вот мы видим по бокам такой вертикальный подъем получается у нас. Действительно по бокам должна быть как бы виски, от висков вот такое впечатление не впечатление, а человек должен посторонне видеть, что от края уха, от края роста волоса кверху должна быть линия такая вот ровная вертикальная потихонечку ее подрезаем в данный момент пока это еще можно назвать топорной работой Вот мы видим, если мы смотрим с лица, то вот бока уже такие вертикальные. Обычно, чтобы посмотреть вертикальные ли бока, я смотрю не сзади, а вот с лица человека. Теперь делаем вверх. Сперва я беру насадку, также девяточку и выстригаю борозду. Можно насадку всегда использовать сперва немножко чуть побольше, чем мы предполагаем. Всегда лучше чуть побольше оставлять. Затем волос ввожу расчесочку. Расческа она служит как бы ограничителем. Сколько мне нужно срезать. Борозда является контрольной точкой. На уровне этой борозды необходимо срезать весь остальной волос. Эта борозда это то, на что необходимо ориентироваться. Видите, волос я втыкаю в расческу. И держу ее, как бы вот стараюсь именно в таком, направ... в таком положении, как вот должна будет потом сверху быть площадка. Делается все это машинкой. Хотя были ситуации, иногда я делал это и ножницами тоже получалось. Просто это немножко подольше получается. Итак, от центра головы... К краю потихоньку убираем волос. Но не, не по много, а по чуть-чуть. Помним, что пока идет топорная такая работа, шлифовка будет потом, чтобы привести стрижку до идеала. По чуть-чуть, по чуть-чуть и понемножку. Сзади форма бывает разная. Иногда от заты по затылку кверху выглядит она должна вертикальной такой. Но в некоторых случаях затылок сверху ближе к площадке закругляется. Вот в данной ситуации я его буду прикруглять немножко. Смотрим сверху обычно, где есть бугристость. Потихонечку эту бугристость срезаем. То есть, сейчас нам нужно придать форму. Края немножко можно подобрать. Впоследствии сверху будет тоже срезаться еще побольше, так как это будет покороче выглядеть. Сейчас мы пока как бы подгоняем <coughs> форму стрижки под площадку. Но пока еще не идеал. Это можно делать вот просто даже без насадки. Сперва мы сделали немножко, подогнали форму, потом лишнее как бы вот таким вот образом, как бы скоблением, да, машинки она очень острая, режет достаточно хорошо. Можно тоже как, как, бы, как бы скоблить, Но это тоже такая слегка топорная работа еще пока идет. Нам нужно сперва придать форму. И вот так вот как бы подскабливаем просто. Вертикально машинка, она Убирает лишние бугорки. Волос не нужно. Обращайте сюда внимание на то, как я держу расческу и как я срезаю машинкой. Это очень важно обычно смотрю с лица человека как это выглядит какой подъем сбоку как выглядит площадка сверху сразу становится видно где бугристость угорочки где волны идут все это необходимо будет сравнивать так вот постепенно постепенно срезая и подгоняя так чтобы площадка становилась впоследствии еще короче Теперь в другую сторону. Вот одна сторона как бы уже немножко готова. Теперь опять от центра головы, со стороны лица, я завожу расческу, волос и потихоньку вывожу площадку. Делаем не сразу, делаем понемножку, чтобы не произошел перебор. Если мы переберем, срежем слишком много, то мы можем все испортить. Обычно люди, которые носят часто площадку, постоянно вернее ее носят, и если ее испортить, человек может сильно расстроиться, потому что это как бы его имидж своего рода такой, Он вот всегда стригется, например, площадку, если мы его испортим, то он может очень сильно расстроиться, ну, может быть даже ругаться не будет, но это может отразиться на наших чувствах и эмоциях, нам будет тяжеловато, что мы что-то испортили. Поэтому лучше не торопиться. Видите, уже <coughs> сверху образовывается площадка, но я ее стараюсь все равно еще покороче, покороче и покороче делать завожу расческу, расческа она как ограничитель служит, ей можно э, как бы создавать плоскость вот, ограничивать сколько где срезать в принципе когда смотришь наглядно, то это становится понятно, как это делается Думаю, в данном видео достаточно ясно, хорошо и понятно показано. Можно даже и без комментариев обойтись было бы. Теперь уже площадку я свожу сверху. Еще меньше беру. По миллиметрам, по миллиметрам, по миллиметрам. Особенно для человека, который делает стрижку такую первый раз, ему нужно следить вот затем сколько он срезает. Потому что когда делаешь первый раз, то можно же, конечно, все испортить. Чтобы не расстроить человека, лучше пускай это будет немножко дольше. Ну, к тому же, практиковаться неплохо. Лучше всего не торопясь. Когда мы что-то сделаем и у нас получается хорошо, у нас появляется уверенность в самих себе. И когда появляется уверенность, естественно, человек уже, сам парикмахер уже подходит, уже меньше волнуясь, меньше беспокоясь. Как бы с легкостью, как будто он это делает уже много раз. Но если мы испортим стрижку, то человек может расстроиться, мы тоже можем расстроиться, естественно, у нас теряется уверенность, и в следующий раз подобную стрижку мы можем даже отказаться делать. И таким образом мы просто не научимся ее постригать. Как я уже говорил, не все парикмахеры ее делают. Вот именно потому, что вот, видимо может быть неправильно что-то сделали. И получается человек расстроился, это отразилось на эмоциях, на чувствах. И впоследствии человек уже отказывается. Некоторые даже просто отказываются постригать такую форму стрижки. Хотя, как я уже говорил, в салоне она, лично у нас, она самая дорогая. Естественно, за нее больше можно получить денег в качестве зарплаты. Сама площадка в данный момент еще, как мы видим, не идеальна. Такая вот она вся, такая вот кривая. Но мы делаем топорную работу пока. Постепенно нужно подогнать. Теперь с другой стороны. Понемножку снимаем. Чем больше мы сняли, чем больше нужно наблюдать за результатом. Чтобы не перебрать. Сняли немножко, посмотрели, сняли, посмотрели. Вот у нас потихоньку вырисовывается форма. Но пока еще топорная. Теперь нужно рассматривать всегда со всех сторон, с разных сторон чтобы посмотреть, как она смотрится с одной стороны, с другой. И затем убираем все бугристости. Вот, можно сказать, топорная работа закончилась. Теперь у нас будет шлифовка. Я это называю шлифовкой. Как бы шлифую, чтобы догнать форму до идеала. Понемножку, по миллиметру ввожу эту площадку, чтобы она была как можно покороче и как можно по идеали Не по многу, понемножку. Стою со стороны лица человека, вернее сбоку, просто голову поворачиваешь в свою сторону, И уже начинаю постригать. Стригу не с затылка, не сзади. А вот именно со стороны лица. Так лучше видно. Хотя обсматривать необходимо со всех сторон. Чтобы потом было видно, где как она смотрится. Возможно где-то что-то будет выпирать. Будут какие-то волны, какие-то неровности. Это все дело надо сглаживать. Вот таким вот образом, как я показываю. Расческа втыкается в волос. И потихоньку срезается. По чуть-чуть, миллиметр за миллиметром. Хотя, может быть, сейчас вот кажется, что площадка уже такая неплохая, но на самом деле еще пока она не доведена до кондиции. Итак, теперь по бокам я пытаюсь отстричь покороче. У нас была девяточка. Теперь я беру насадку тройку. И троечкой вывожу вверх. С троечки на девяточку получается плавный переход. Помним, что у площадки такие строгие линии. Это такая строгая форма. Поэтому здесь не должно быть каких-то впадин, бугристостей. Все должно сводиться к идеальному. Ну, пожалуйста. Вот мы видим уже немножко сбоку смотрим. И тоже видно, что такая вертикальный подъем получается. Для площадки это как раз самото. Строечки на девяточку и, возможно, даже немножко вот, пожалуйста, у нас рисуется. Теперь стараюсь бока, где была девяточка, еще покороче. Не снимаю насадки, я начинаю шлифовать, как бы строечкой не на девяточку, но вот нужно вот срезать какие-то бугорочки там, я замечаю какие-то неровности, переход недостаточно вертикальный. И начинаем шлифовку. По бокам. Шлифовка делается, конечно же, это еще более такая кропотливая работа, потому что здесь вообще нужно мало-мало-мало-мало-мало снимать. Как бы вообще доводим до идеала видим вот подъем такой должен быть вертикальный идеальный никаких неровностей не должно быть просто-напросто хорошо когда машинка достаточно хорошо стригет очень острая она с легкостью снимает волос. Все миллиметры. Не зажевывает волос. Это очень важно. Если будет жевать волос, она его просто-напросто покоцает весь. И может все испортить. Подшлифовываем. Вот я снимаю насадку. И теперь без насадочки пытаюсь тоже так вот подшлифовывать. Как бы, как бы соскабливаю лишние миллиметры. Получается. С одной стороны, также я делаю это с другой стороны. Соскабливаю, Потом смотрю, что получилось. Потом еще чуть-чуть соскабливаю. И так, помаленечку, помаленечку, помаленечку, помаленечку. Чтобы было как можно идеальной. Сверху тоже нужно сделать такую шлифовку. Теперь нужно все-все-все бугребности, все мелкие неровности, все это нужно так бы сгладить. Очень хорошо сгладить, чтобы не было ничего лишнего. Никаких лишних волосков, чтобы не торчало. Никаких впадин, чтобы не было. Чтобы свести к идеалу. Вот сверху уже сзади смотрим, видим уже такая голова квадратная. Сверху неплохая площадка уже получается, но все-таки еще есть детали, где нужно подшлифовать. Вот, пожалуйста, замечаю такую выпуклость. Да, ее надо подобрать, брать. когда я делал борозду сверху, у меня была девяточка. Но теперь, когда я довожу стрижку шлифуя, естественно, там уже становится меньше. Так и предполагалось. Сверху нужно должна была быть, конечно же, меньше, потому что площадка намечалась именно короткой. Но, как я уже говорил, то сперва мы делаем все как бы подлиннее, чтобы потом не сожалеть о том, что мы срезали слишком много Зато теперь, подшлифовав все это дело, мы видим хороший результат. Убираем все волосочки, которые торчат сверху, где-то выпирают. Вот, пожалуйста. Осталось совсем чуть-чуть. Все-таки вот все эти микроны, миллиметры нужно подделывать, подрезать. Это еще необходимо, конечно, чтобы потом волос не торчал в разных участках, как попало. Вот, пожалуйста. Уже неплохой результат. Затем я выдвигаю ножи, без насадки чуть-чуть. И у меня было 3 мм, но я края свожу к 1 мм. И получается такой переход с 1 мм и вверх. даже в таком ситуации даже не нужно делать окантовку. Выдвинутые ножи, они помогают при срезе оставлять 1 мм волоса. Ну тут можно разную длину регулировать и миллиметр, и даже меньше. Вот я рассчитываю примерно на миллиметр. Как бы волос сводится на нет К краям и все это делается, получается очень плавно и смотрится в принципе хорошо Вот мы видим, так как это получается. С миллиметра плавненько наверх. Вот, пожалуйста. Идеальная площадка. Кто скажет, что нет? Можно даже еще все-таки подобрать. Обычно я стараюсь там все-все-все-все-все лишние микроны убрать и делать, чтобы ничего такого лишнего не было. Обсматриваю со всех сторон. Где-то даже если торчит один волосок, я его пытаюсь удалить. Это уже такая называется... Ювелирная работа. Некоторые так и говорят, когда делаешь им такую стрижку, они говорят, да, ювелирных дел мастер. Как ювелир. Подтачивает, подскабливает и получается хороший результат. Ну, я думаю, этому мужчине понравится эта площадка. Как вы считаете? По чуть-чуть выскабливаем везде по миллиметрику, понемножечку. Конечно, у мужчины есть шрамы на голове. Вот они немножко тут э, вид портят. Ну, что поделать. Вот тут шрам у нас. Но даже при шрамах все равно мы видим, что результат такой хороший получается. И площадка в принципе тоже замечательная. После такой тщательной шлифовки, я бы даже мог сказать, что в принципе стрижка уже закончена. Посмотрим со всех сторон. И вот результат.